когда у нас уже есть документы, мы их ввели, провели, то в настройке параметра учета изменить данную валюту уже не представляется возможным. Теперь мы с вами представим, что валюта управленческого учета все-таки заполнилась долларами, и мы не обратили на это внимания. Ввели документы, у нас существуют проведенные документы, товаров и услуг, которые в свою очередь сделал записи уже в регистре. И если мы с вами пойдем еще раз в настройки параметра учета, зайдем на закладку валюты, то данную валюту никоим образом нельзя поменять, даже если мы распроведем с вами документы. Как же вернуть все на круги своя? Для того чтобы исправить данную ситуацию, нам необходимо открыть нашу обработку, которую вы скачали с сайта. Меню "Файл", "Открыть", выбираем там, где вы ее сохранили. И вот таким образом она выглядит. Называется "Поиск и замена значений". Здесь определяется у нас вверху в верхнем табло, что заменять, на что заменять. Мы добавляем с вами строчку и нажимаем на кнопочку под вот, названием «Т» для того, чтобы определить, что же нам нужно заменять. Заменять нам нужно элемент справочника валюты, поэтому мы выбираем «Валюты». И еще раз, наша кнопка переопределена, она теперь говорит, чтобы мы выбрали непосредственно сам элемент справочника. Заходим в нее еще раз и говорим, что нам нужно доллары заменить на рубли поэтому здесь мы таким же образом выбираем валюты и еще раз, но уже указываем рубли. Далее мы нажимаем на кнопку найти ссылки. В этот момент один из ищет там, где использовалась валюта рубли, она нам выводит все те строчки для того, чтобы мы определили, какую из них именно заменить. Мы видим, что в справочнике валюты управленческого Учета она используется в регистре и в справочнике курса валют она используется. Но курса валют нас не интересует, поэтому мы можем снять эту галочку. А вот галочка по валюте управленческого учета нас как раз-таки интересует. Мы ее оставляем и нажимаем кнопку Выполнить замену значений. Вот, нам обработка сообщает о том, что она завершена. Теперь нам необходимо с вами проверить, все ли так, как мы хотели. Идем в меню «Сервис», «Настройки учета», «Настройки параметров учета». Заходим на закладку «Валюты» и видим, что валюта управленческого учета именно рубли. Хотите узнать больше? Тогда нажмите «Получить подарок». Заполните короткую регистрационную форму и вы бесплатно будете получать серию ценных уроков в закрытом доступе по вопросам 1С как для новичков, так и для опытных пользователей. Также подписывайтесь на мой канал YouTube, чтобы быть в курсе новых видео. Мне важно ваше мнение. Не забывайте писать свои комментарии и пожелания, что бы вы хотели узнать еще внизу под этим видео. С вами была Наталья Никитина. До встречи на следующих уроках. Пока-пока.